Главный вопрос последних дней — а действительно ли российский автопром способен наладить выпуск «Москвичей», «Побед» и «Волк»? И если да, то какими будут автомобили возрожденных советских марок? Но сначала восстановим хронологию событий. В интервью телеканалу РБК министр промышленности и торговли Денис Мантуров неожиданно пообещал скорое возрождение культовых советских марок «Волга» и «Победа». У коллег есть планы возрождения, например, бренда «Волга» или «Победа», или «И то, и то», заявил глава Минпромторга. При этом федеральный чиновник уточнил, что проект может быть реализован на разных площадках. Группа «ГАЗ», которой принадлежат упомянутой марки, о таких планах не слышала ровным счетом ничего. В компании неоднократно заявляли, что Горьковский автозавод не собирается возобновлять производство легковых моделей. Как бы то ни было, в ответ на откровение министра Мантурова, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин даже изъявил готовность оказать необходимое содействие. По его словам, у российского автопрома действительно есть желание реинкарнировать совет советские бренды. «Конечно, мы рассчитываем на возрождение таких марок как «Волга» и «Победа», готовы оказать для этого необходимую помощь и поддержку», – цитируют слова чиновника агентства РИА Новости. «Помощь и поддержка – это, разумеется, хорошо, но вот сделать наскоком современный автомобиль – задача совершенно невозможная. Ведь даже проект «Кортеж» дошел до стадии серийного производства лишь спустя десятилетия после старта». С массовой моделью дело обстоит еще сложнее, ведь конструкторы должны по максимуму использовать недорогие серийные решения. В идеале применять уже имеющиеся узлы и агрегаты, чтобы снизить стоимость готового автомобиля. Из платформ, которые можно использовать, мы имеем только УАЗовский Патриот, Нижегородскую Газель и две архитектуры марки Лада от Гранты и Весты. И, пожалуй, ни один из этих базисов не годится для постройки Волги или Победы. Другое дело взять готовую разработку, на которую навесить ностальгический шильдик, и это наиболее более вероятный вариант развития событий. Дешевый, быстрый, а при наличии достойного донора даже прибыльный. Партнеры придется подбирать автопроизводителя из дружественных стран, и главными претендентами выглядят Китай и Иран.